Глава 12. Жизнь продолжается 2. Нейтрализация сильнейшего землетрясения в сентябре 1993 года в кавычках почему-то осталась незамеченной средствами массовой информации как США, так и других стран. Да это и понятно. В кавычках обычное рядовое событие в мировой практике. Разве может это сравниться с важностью освещения очередного судебного процесса в связи с очередным убийством или изнасилованием? Или с тем, что на завтрак съела та или иная звезда Голливуда? Или сенсационной новостью об имени нового любовника или любовницы другой звезды все того же Голливуда? Или даже конгрессмена или сенатора? Разве документированное сейсмологами подтверждение нейтрализации сильнейшего землетрясения с катастрофическими последствиями может сравниться по значимости с перечисленными выше архиважными событиями? Конечно же нет. Именно по этой в кавычках причине события сентября 1993 года, так же как и многие-многие другие в кавычках малозначимые события, связанные с моими делами, остались совершенно незамеченными. В этом отношении в кавычках свободная американская пресса и средства массовой информации ничем не отличались от советских, а как позже выяснилось, и российских таких же средств. Но самое интересное в этом то, что информация об ожидаемом катастрофическом землетрясении исходила из недр этих самых массовых средств информации, так же как и сообщение о том, что все пришло в норму и опасность миновала. Такое было в моей практике впервые. Так что мне пришлось на своем собственном опыте убедиться, какая в кавычках «свободная пресса» в кавычках «в свободном мире». И в дальнейшем эта в кавычках «свобода» проявляла себя все больше и больше, по крайней мере в отношении меня. Меня это не особенно беспокоило, и пишу я об этом только по одной причине – показать все это желающим узнать правду о реальном положении вещей в кавычках в свободном западном мире. И хотя Советского Союза нет, и Россия вроде бы уже не находится в состоянии холодной войны, и вроде бы нет уже противодействующих социальных систем, капитализма и социализма, в силу того, что последний исчез, и, надеюсь, безвозвратно. Но пришедший на смену ему капитализм оказался паразитическим по своей сути, и таковым он был с момента своего появления. И в этом я убедился, прожив в самой свободной стороне мира без малого 15 лет. Так что Россия поменяла шило на мыло, сменив одну паразитическую социальную систему на другую, точнее на другую разновидность паразитической системы. Ибо социализм – это государственный капитализм плюс рабовладельческий строй, если исправить знаменитое высказывание Ульянова Бланка Ленина. И я выскажу свое мнение по этому поводу. Социалистическая система, созданная в СССР, и есть в самой яркой форме реализация паразитической системы. И именно такая социальная система, как социализм, являлась и является мечтой социальных паразитов. Когда основная масса населения страны являлась по своей сути рабами, которым обеспечивался прожиточный минимум а все созданное людьми сверх этого прожиточного минимума, отбиралось якобы для всеобщего пользования, а на самом деле для процветания некой элиты, высшей партийной верхушки и их кукловодов, которые сами жили за пределами страны дураков, которую они сами же и создали. В СССР никогда не было справедливости. Нет, конечно, если человек безропотно подчинялся требованиям Кодекса строителя коммунизма и не задавал ненужных вопросов, все было вроде бы замечательно. В том-то и дело, что все было только вроде бы замечательно. Но стоило только человеку поднять какой-нибудь из этих ненужных вопросов, как он практически немедленно подвергался репрессиям в той или иной степени, в зависимости от того, какой из ненужных вопросов он поднимал. Мне очень часто приходилось удивляться тому, насколько люди зомбированы. Еще со школьной скамьи всем обучавшимся в советских школах было известно, что Лейба Бранштейн более известный под своим псевдонимом Лев Троцкий, вывез с собой из СССР партийный архив и вывез его в США. И он, архив, до сих пор находится под грифом «Совершенно секретно» в хранилищах библиотеки Стэнфордского университета. И что самое интересное, остается в таком статусе до сих пор. По простейшей логике следовало ожидать того, что как только партийный архив партии РСДРП попал в руки к проклятым буржуинам, Последние должны были немедленно раструбить на весь свой буржуинский мир содержимое этого архива, чтобы показать всем и всяким на самом деле являются большевики, это сотрясатели буржуинского спокойствия. Но странным образом эти самые буржуины ничего этого не сделали, не тогда, когда партийный архив партии большевиков попал им в руки, не сейчас, когда социалистическая система исчезла с мировой арены и по сей день архив партии РСДРП остается тайной за семью печатями, хотя прошло уже 80 лет с того момента, когда архив попал в США на 2009 год. Нелогично получается. Что же такое содержится в этом архиве, что даже во времена Холодной войны ни один политик из США, которые были готовы во время Карибского кризиса начать термоядерную войну с СССР, так никогда и не открыли архив партии своих врагов. Но эта нелогичность исчезает, если произошедшее с Российской империей в 1917 году и позже происходило согласно планам и задачам социальных паразитов из США. Также в этом случае становится понятно, почему Иосиф Сталин, ненавидя Лейбу Бронштейна, выпустил его из СССР живым, да еще вместе с партийным архивом. Это означает, что в 1929 году, он подчинялся приказам и тогда не посмел ослушаться приказа тайных правителей. А когда осмелился, его самого быстренько убрали, но это уже отдельное повествование. А отвлекся я немного от повествования о событиях своей собственной жизни по одной простой причине, чтобы показать то, как ловко все устроили социальные паразиты. Сначала навязали всему миру паразитический капитализм, только в Российской империи он не принимал нужную для них форму, и в силу этого Россия была для них опасна, и именно поэтому она была обречена. Так называемая Первая мировая война была развязана именно для того, чтобы убрать с исторической арены Россию. Мало кто знает, что первое, что сделали большевики, захватив власть, физически уничтожили профессиональных рабочих. Да-да, именно профессиональных рабочих, от имени которых они вели диктатуру пролетариата. И самое интересное в этом то, что пролетариат, профессиональные рабочие в Российской империи, по уровню жизни в несколько раз превосходили уровень жизни рабочих развитых западных стран. При заводах и фабриках были детские сады и ясли, у рабочих был хорошо оплачиваемый отпуск, и многие простые квалифицированные рабочие ездили отдыхать на курорты Европы. Многие ли квалифицированные рабочие современной России могут позволить себе поехать на курорты Италии? Думаю, что нет. Можно и дальше проводить множество фактов реального положения дел в Российской империи до революции, чтобы показать, что в нашей стране положение рабочего класса, интересы которого якобы выражали и защищали большевики, было несравненно лучше, чем положение рабочего класса в странах Европы и США. Но почему-то самую прогрессивную в этом отношении страну выбрали для революции, кстати, которая совершалась не на деньги, собранные с рабочих, а на деньги американского миллиардера Якова Шифа с компанией. Нестыковочка получилась у господ большевиков. И не из-за этой ли нестыковочки партийный архив этой партии Лейбу Бронштейн вывез в США? И не из-за своей воли содержимого этот архив до сих пор является тайной за семью печатями? Еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание перед тем, как вернуться к событиям своей жизни. Это касается Брусиловского прорыва. Всем из курса школьной истории известно, что летом 1916 года в результате наступательной операции русских армий Юго-Западного фронта были разгромлены войска Австро-Венгерской империи, что привело и к краху самой империи. Это знают все, но далеко не все знают, что наступление армий Юго-Западного фронта было отвлекающим ударом, так же как и аналогичные действия войск Северного фронта, которых не было чтобы сковать и вызвать переброску войск на эти театры военных действий, а основной удар предполагалось нанести на Западном фронте. На Северном и Западном театре военных действий русские войска имели 1220 тысяч штыков и сабель против 620 тысяч у немцев. К дню начала предполагаемого наступления, 4 июня, на Юго-Западном фронте было соответственно 534 тысячи штыков и 60 тысяч сабель в русских армиях фронта против 448 тысяч штыков и 38 тысяч сабель у австро-венгров и немцев. Командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов не только не имел значительного численного перевеса в живой силе, но и в артиллерии. На весь Юго-Западный фронт было 1770 легких орудий против 1301 орудия и 168 тяжелых орудий, против 545 у противника. Как видно из расклада сил по тяжелым орудиям, противник имел превосходство более чем в три раза. Ко всему этому армии Юго-Западного фронта, как армия отвлекающего удара, не получили необходимого для наступления количества боеприпасов, так как главный удар предполагался на Западном фронте. Генерал Брусилов, зная об этом, приказал своим войскам экономить снаряды и таким необычным способом собрал нужные запасы боеприпасов для наступления. Наступлению русских войск предшествовала мощная артподготовка с трех ночи 3 июня до 9 часов утра 5 июня 1916 года, одновременно в четырех местах нанесения главного удара, по одному у каждой из армии Юго-Западного фронта. Можно и дальше было бы описывать об этой отличной военной операции Первой мировой войны, но не на это я хотел обратить внимание своего читателя. Желающие могут сами ознакомиться с деталями этой блистательной военной операции русской армии. А хотел обратить внимание на то, что военная операция Юго-Западного фронта по замыслу Ставки была отвлекающим ударом русской армии. Направление главного удара планировалось на театре действий Западного фронта. Отвлекающий удар русских армий Юго-Западного фронта привел к тяжелому поражению войск Австро-Венгрии и Германии. Во время этой операции русские войска заняли Голицу и Буковину. Все это привело к тому, что войска противника были переброшены с театров действий Северного и Западных фронтов. Казалось бы, идеальная ситуация для нанесения главного удара Западным фронтом, на котором к тому же было создано и численное преимущество в живой силе и в артиллерии. Но не была проведена не только отвлекающая операция Северного фронта, но, что самое главное, не был нанесен главный удар Западным фронтом. Нанесение главного удара Ставка планировала на 10-11 июня. Командующим Западным фронтом генерал Эверт не выполнил приказ Ставки и не дал войскам приказ к наступлению. Северным фронтом командовал генерал Куропаткин. И фронт под его командованием во время летней наступательной кампании никакого отвлекающего наступления тоже не произвел. Любопытно и то, что на военном совещании ставки в Могилеве 14 апреля 1916 года и генерал Эверт, и генерал Куропаткин высказывались против наступательных операций вообще, объяснив свою позицию тем, что они вообще не считали возможным прорыв линий обороны противника. Только командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов не только считал возможным прорыв линии обороны противника, но и считал возможным полный разгром противника русскими войсками. И хотя Ставка и утвердила план летней наступательной операции и создала все необходимое для ее успешного завершения в направлении главного удара, но не Северный фронт под командованием генерала Куропаткина, не Западный фронт под командованием генерала Эверта, ни каким активным действиям, согласно плана Ставки, не перешли. Любопытно во всем этом то, что практически никто не обратил внимания на этот факт саботажа и предательства Родины этими генералами. А все внимание историков переключается на невероятный успех вспомогательной и наступательной операции Юго-Западного фронта под командованием генерала Брусилова. Генерала, который единственным из командующих фронтами на совещании Ставки активно поддержал план летней наступательной операции Ставки. Если бы произошло наступление Западного фронта, согласно плану Ставки, после начала отвлекающих маневров Юго-Западного и Северного фронтов, Первая мировая война 1914 по 1918 года закончилась бы в 1916 году и закончилась бы полным разгромом войск Германии, Австро-Венгрии и их союзников русскими войсками. А это было ой как невыгодно не только им, но и так называемым союзникам Российской империи. Никому не было выгодна победа России в этой войне, а наоборот, всех и вся устраивала ее поражение, без которого никогда не было бы ни февральской революции, ни тем более октябрьской революции 1917 года. К чему эти революции привели сейчас, знает практически каждый геноциду русского и других коренных народов Российской империи и к тому, что происходит в России и сейчас. Следует напомнить, что после масонской февральской революции 1917 года один из в кавычках героев летней наступательной операции 1916 года генерал Куропаткин был оставлен на должности генерал-губернатора Туркестана и командующего войсками Туркестанского военного округа. И хотя позже он и был смещен с этого поста Ташкентским советом солдатских и рабочих депутатов и отправлен потом в Петербург, но позже он был освобожден, и даже после Октябрьской революции его не тронули большевики, и даже его имя присвоили Шишуринскому сельскому филиалу Тарапецкой центральной библиотеки Тверской области после его смерти в январе 1925 года. Все эти факты говорят о том, что его саботаж – и предательство на посту командующего Северным фронтом, были не случайными. Он выполнял приказ не своего главнокомандующего, а приказ тех, кто развязал Первую мировую войну, кто оплатил и подготовил Великую Октябрьскую революцию и так далее. И это еще не все. Случайно или нет, славный русский генерал Куропаткин командовал сухопутными русскими войсками на Дальнем Востоке на момент подписания позорного портсмурского мирного договора 23 августа 1905 года, и подписание этого мирного договора произошло именно тогда, когда на Дальний Восток были подтянуты из Центральной России войска. К моменту подписания мирного договора численность русской армии на Дальнем Востоке насчитывала более 500 тысяч человек, и при этом продолжали поступать пополнения против 150 тысяч человек на момент начала военных действий. Русская армия изначально усилилась и технически. У русской армии появились гаубичные батареи, количество пулеметов увеличивалось с 36 до 374 и так далее. В то время как японская сторона насчитывала 300 тысяч человек, Япония была экономически истощена, деньги, выделенные им Яковым Шифом, закончились. Людские резервы исчерпаны, среди пленных попадались старики и дети. Командующий русской армией, Генерал Куропаткин, однако, решительных действий не предпринимал и избрал малоэффективную тактику действий. Чтобы спасти Японию от полного разгрома, Яков Шиф финансирует первую русскую революцию, которой Николай II запугивает Витте, через свою жену, весьма тесно связанной со все тем же Яковым Шифом. Николай II, будучи хорошим и смелым человеком, но никудышным правителем, попадает в хорошо продуманную ловушку. Испугавшись оранжевой революции, он дает согласие на подписание позорного для России мирного договора, тогда, когда русские войска были в состоянии полностью и бесповоротно разгромить Японию. Все это вместе привело к тому, что 6 августа 1905 года им был подписан манифест об учреждении Государственной Думы. С этого момента Российская империя была обречена, это было началом ее конца. И что самое интересное, в двух ключевых моментах, которые могли кардинально изменить будущее России, когда русская армия имела все возможности разгромить Японию, и когда во время Первой мировой войны, во время летнего наступления русской армии 1916 года, была реальная возможность разгромить не только Австро-Венгрию, но и Германию, и тем самым одержать победу в Первой мировой войне, фигурирует генерал Куропаткин. Преступная бездеятельность его в первом ключевом моменте и открытое предательство во втором ключевом моменте дает возможность однозначно утверждать, что присутствовала хорошо организованная и хорошо оплачиваемая пятая колонна на всех уровнях, действия которой привели к гибели Российской империи и началу геноцида русского и других коренных народов, ее населяющих. Конечно, генерал Куропаткин был только одним из винтиков этой колонны, но винтиком далеко не последним, так же, как и другой герой наступательной операции русской армии 1916 года, генерал Эверт. Что касается генерала Эверта, то именно он отправил императору Николаю II телеграмму от 2 марта 1917 года с верно подданнейшей просьбой об отречении от престола, сообщив ему, что на русскую армию в ее настоящем состоянии рассчитывать нельзя. Не правда ли, любопытно, что генералы, высказывавшиеся против летнего наступления русской армии в 1916 году и активно саботировавшие само наступление, оказались потом в большом почете, как после февральской, так и после Октябрьской революции 1917 года. Враги у русского государства были не только внешними, но и своими внутренними. Именно благодаря действиям пресловутой пятой колонны стали возможны действия, которые обрушились на Россию и народы, ее населявшие в 20 веке. И еще один момент. Победа большевиков в гражданской войне, кроме прочих причин, обусловлена еще и тем, что Красная Армия получала все необходимое для ведения этой братоубийственной войны от все того же Якова Шифа и Ко и от союзников Белой армии, которые, даже получив золото в оплату за военные поставки, срывали и саботировали сами поставки, в то время как Красная армия получала все вовремя и в нужных объемах. К сожалению, у России никогда не было верных союзников. Например, мало кто знает, что после того, как наполеоновские войска были разгромлены, в основном благодаря русской армии, к Российской империи отошли Мальтийские острова – которые захватила Британская империя, и которая грозила новой войной России, если последняя будет пытаться получить эти острова. Можно даже продолжать эту тему практически до бесконечности, но уже пора вернуться к непосредственным событиям моей собственной жизни. Хотя, с другой стороны, все о чем я писал в своей автобиографической хронике, так или иначе связано с моей судьбой тоже. Итак, Осень 1993 года протекала в обычном для нас и Светланы режиме. После приема пациентов практически каждый день велась работа как с тутошными, так и с тамошними проблемами и задачами. Обычно, пока я занимался со своими пациентами, Светлана отправлялась на встречу с незнакомцем и получала от него оперативную информацию, с которой мы потом работали вечером. Вечером или ночью, когда все вокруг, или почти все, погружалось в ночную спячку, работали мы и в Большом Космосе. Так сложилось, что работа в Большом Космосе в основном сводилась к тому, что либо приходилось отбивать нападения темных сил, которые устроили настоящую охоту за сущностью Светланы, когда она бродила по Вселенным, либо помогать цивилизациям и объединениям цивилизаций при нападении на них темных. Появились невероятные масштабы работы – но при этом потерялось ощущение взаимодействия, погружения в проблемы и задачи той или иной цивилизации, так называемый живой контакт. Когда решаешь задачи масштаба галактики или одного или нескольких лепестков существующей Вселенной, работаешь непосредственно с самим пространством, а не с живым существом или существами. Видно, так мы устроены, люди-человеки, что нам, как воздух, нужно общение, общение с какой угодно формой жизни, лишь бы был разум, Пусть даже необычный разум. В начале своей работы в пространстве большинство цивилизаций, с которыми мне приходилось сталкиваться, были гуманоидными, с теми или иными отличиями от нас, жителей Мидгард Земли. Одной из причин этого явления тот факт, что во время поисков пространства на уровне подсознания происходило настроено на что-то близкое, понятное. Другая причина была связана с тем, что подобное рождает подобное. В похожих пространствах Вселенных, и жизнь появлялась похожей. Да это и понятно, но со временем, по мере того, как во время своей работы я проникал в новые лепестки пространства, принципиально отличающиеся от привычных для нас, все больше встречалось негуманоидных форм разумной жизни и жизни вообще. Попадались даже разумные пространства Вселенной, и не все они были носителями светлого разума. Это только на первый взгляд кажется невероятным, что пространство вселенная может быть разумным, а на самом деле ничего невероятного в этом нет. Просто для этого такое пространство Вселенная должно иметь определенную качественную структуру. Если немного пошевелить мозгами, то даже такое явление природы, как разумная Вселенная-лепесток, приобретает свою логическую форму, несмотря на невероятность такого понятия. Для аналога необходимо рассмотреть физическое тело человека, оно состоит из триллионов атомов разных элементов. Каждый химический элемент содержит в своем ядре разное количество протонов и нуклонов. Разное число электронов условно вращается вокруг ядра своего атома на разных расстояниях. Если сравнить размеры ядер и электронов с размерами самих атомов, то мы получим аналог планетарных систем. Систем, где вокруг ядра звезды вращаются электроны планеты, которые удалены от своих светил, на огромные расстояния в масштабе самого атома, конечно. И таких ядер звезд многие триллионы, и они все вместе образуют наш организм Вселенную, у которого имеется разум. Если бы мы находились на поверхности одного из электронов, вращающегося вокруг ядра одного из атомов нашего тела, то для нас наше тело было бы как Вселенная, которая обладает разумом. И это в принципе так и есть только наша разумная Вселенная несравненно меньше, чем та, которую мы с вами считаем Вселенной. Так что дело только в том, с какой точки смотреть и куда. Просто для разумной Вселенной мы видимся как нечто ничтожно маленькое, бегающее по поверхности одной из ее планет-электронов, которая вращается около одной из ее звезд-ядер. Но когда нечто ничтожно маленькое по сравнению с размерами Вселенной Лепестка обладает разумом, то это ничтожно маленькое, может во много раз превосходить по своим возможностям возможности разумной вселенной лепестка, и не только. Конечно, если это ничтожно маленькое, чем по своим размерам и является человек, по сравнению с размерами даже одного лепестка вселенной, правильно развивается. Так что дело не в размерах носителя разума, а в самом носителе. Это во-первых. А во-вторых, разумная вселенная лепесток – именно в силу своих размеров оказывается инерционной, и в силу этого не в состоянии быстро развиваться. Да и что такое носитель разума размером со Вселенной в лепесток? Ведь если продолжить сравнительный анализ, то предельно ясно, что сознание, память, именно то, из чего и складывается разум, существует не на физически плотном уровне. Ни память, ни сознание не формируются и не находятся в атомах и молекулах физического тела человека. И память, и сознание формируются и существуют на других материальных уровнях человека, в телах его сущности. Конечно, без физического тела, состоящего из атомов и молекул, не было бы этих других материальных тел живой материи, в том числе и у человека. Но тем не менее, физическое тело человека – это только фундамент, очень важный, но все же фундамент того, что мы называем человеком. Я уже писал ранее, что еще в 1987 году я столкнулся с дилеммой. Возможности мозга человека ограничены числом нейронов, помещающихся в черепную коробку, а ее размеры весьма ограничены. Вроде бы тупик для дальнейшего развития, но это только на первый взгляд. А если подойти к этой проблеме творчески, с пониманием того, что такое мозг, и как он работает, и где формируется память, сознание человека, то тогда размер черепной коробки для развития не имеет значения. Память сознания человека формируется на уровне других тел человека. Более подробно смотрите в книге «Сущности разум», том 1 и 2. Если невозможно изменить и совершенно не нужно размер черепной коробки человека, то структуры мозга на других уровнях изменять несложно. Когда я это понял, я стал изменять размер своего мозга на других уровнях до размера планеты, солнечной системы, галактики, и до размеров нашей Вселенной лепестка. И как это ни странно, у меня все получилось. И оказался я в результате всего этого у границы другой крайности, когда структуры мозга на других уровнях размером со Вселенной лепесток оказались прикрепленными к маленькому физическому мозгу, помещенному в мою черепную коробку. Теперь уже мозг на других уровнях становился весьма инерционным именно из-за своих размеров хотя и в меньшей степени, чем при аналогичных размерах на физическом уровне. И тогда у меня возникла еще одна идея. А что если взять и свернуть весь свой мозг на других уровнях в один нейрон своего физического мозга? Попробовал, и у меня получилось. И тогда я по образу и подобию одного нового нейрона создал все остальные нейроны своего мозга. После чего я вновь увеличивал размеры своего уже нового мозга до невероятных размеров а потом вновь сворачивал в один нейрон уже третьего поколения, а затем вновь по образу и подобию одного нового нейрона третьего поколения создавал все нейроны своего мозга и так далее и тому подобное. Чего только я не всовывал в нейроны своего мозга. В дальнейшем я не только перестраивал свой мозг, но и сущность, нарабатывал себе новые и новые тела сущности, и при этом не просто механически нарабатывал новые тела, но и создавал их принципиально новыми по своей сути. Если развивать только то, что дала нам природа при рождении, то развитие остановилось бы при завершении планетарного цикла эволюции, так как седьмое материальное тело человека формировалось бы в лучшем случае несколькими клетками нашего мозга, и все, потому что клетки физического тела имеют разные функции, разное качественное строение, и в силу этих причин Каждое последующее материальное тело сущности человека формирует все меньшее и меньшее число физических клеток. Так что мне пришлось заняться решением и этой проблемы, в результате чего мне удалось изменить как свои физические клетки, так и материальные тела на других уровнях. Таким образом, структура тел моей сущности стала тождественной на всех уровнях, и в результате этого исчез еще один камень преткновения развития, который практически никто не смог обойти – как в принципе и все остальные. Я наработал миллиарды тел для своей сущности, а затем создавал миллиарды своих дублей с разным качественным составом. В силу того, что наше физическое тело состоит из семи первичных материй, я создавал себе и миллиарды других физических тел, созданные из семи первичных материй, только в другой последовательности. А если учесть, что первичные материи одного типа невероятно много – то и дополнительных физических тел я создавал тоже миллиарды. В результате этих моих экспериментов я превращался в шар из своих дополнительных физических тел, которые смыкались в одно целое своими ногами. Потом я этот шар вновь сворачивал в объем одного нейрона своего мозга, и все повторялось вновь. Я вновь становился внешне похожим на нормального человека, но ненадолго. Придумывал новые структуры для мозга, создавал принципиально новые кристаллы силы, что все вместе позволяло мне проникать во все новые и новые пространства вселенные, созданные материями, неведомыми мне ранее. И все повторялось опять и опять. Основательно помогали мне в этом познании и темные, пытаясь меня уничтожить, они наносили мне удары через неизвестное мне, и тем самым указывали мне на мои недоработки и белые пятна, о чем я уже писал ранее. В те дни практически не обходилось без того, чтобы не было разборок и разборок на разных уровнях. В результате этих разборок появлялся новый соратник, так как большинство высокоразвитых иерархов темных были захваченными светлыми иерархами, которым не повезло в отличие от меня. Им не удавалось быстро создать у себя новые качества и свойства, отсутствие которых делало их уязвимыми для ударов космических паразитов, которые эволюционно стояли значительно ниже их. Так или иначе, число новых соратников, которые, как говорится, на своей собственной шкуре и в прямом и в переносном смысле этого слова испытали рабство паразитов и горели неугасаемым желанием сражаться с этой мерзостью, чтобы очистить от нее пространство, становилось все больше и больше. В команду прибавились не только те, кого я сам освободил от паразитов-кукловодов, но и многие из тех, кого освобождали и сами недавно освобожденные. Через некоторое время таких новобранцев набралось много, и пришлось даже проводить конкурсы на членство в команде. Чтобы все было справедливо, каждый кандидат в команду проходил через несколько тестов, суть которых заключалась в способности действовать в ситуациях со множеством неизвестных. И только прошедшие через эти тесты оставались в команде, а остальные возвращались в свои космосы, в которых тоже было полно дел и где их опыт мог бы быть применен оптимально. Но даже прошедших тесты со временем тоже стало много, и возникла необходимость создать единый центр, своеобразную штаб-квартиру. Такая необходимость возникла еще летом 1992 года, и по предложению Светланы, эту штаб-квартиру было решено назвать белой звездой. Для этой цели не подходила ни одна из существующих планет Земель, так как эти планеты Земли были привязаны к своим светилам, как наша Мидгард-Земля привязана к нашему Солнцу. Поэтому была создана искусственная планета огромных размеров. Но и это еще не все. Созданная белая звезда была создана так, что могла, искривляя вокруг себя пространство, мгновенно оказаться в той вселенной лепестке или в том матричном пространстве, где необходима была помощь, или там, где темные силы начинали активные действия. Это пока единственное в своем роде творение разума, которое не само перемещается в пространстве а можно сказать, что перемещает само пространство. Это творение соответствует довольно-таки известной поговорке о том, что если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету. Если поговорка имеет образный смысл, то белая звезда реально это делает. Специальный пространственный генератор изменяет пространство вокруг белой звезды так, что пространство вселенные одно за другим накладываются на белую звезду. И остается только задать задачу на каком именно пространстве Вселенной стоит остановиться, и белая звезда окажется в нужном пространстве Вселенной. Этот процесс очень напоминает перелистывание страниц толстой книги в поисках нужной, только в данном случае страницами являются пространство Вселенная. Так что вот так, нанизывая на себя пространство Вселенной, перемещается белая звезда, и благодаря этому может оказаться в любом месте практически мгновенно, и при этом находящиеся на ней это даже не почувствуют. Вот такой действительно оперативный штаб был создан в 1992 году. Так получилось, что я и Светлана были в центре событий, и освобожденные мной от паразитов-кукловодов светлой иерархии становились соратниками в деле очищения Вселенной от социальных паразитов. И как-то получилось, что меня все считали главным. После освобождения от управления кукловодов-паразитов Вновь обредшим себя и желающим присоединиться к делу очищения от паразитов вселенной, я производил качественные преобразования, которые я делал себе и Светлане. Когда я придумывал и создавал новое, то немедленно делился этим со всеми своими соратниками. Оказывается, такого ранее не было, что меня несколько удивило. Позже мне стало понятно почему. Каждый светлый иерарх развивался в своей системе, набивал свои собственные шишки, допускал те или иные ошибки, даже не подозревая о том, что в других системах другие ищущие набивают себе практически такие же шишки и повторяют практически такие же ошибки. Большая разнесенность в пространстве и непрерывная повседневная рутина неизбежной деятельности не позволяла им даже на короткий срок остановиться и осмотреться. Бремя ответственности не позволяло им это сделать. Мне в отличие от них повезло, я родился на Мидгардземле и развивался самостоятельно. Так получилось, что на мне не лежала ответственность за нашу Мидгардземлю, за нашу галактику и так далее. В результате действия социальных паразитов созданная на Мидгорд-Земле социальная иерархия была по своей сути антииерархией, так как создавалась она по принципу темных, а не светлых сил. Именно поэтому, даже во время моего первого контакта с другой цивилизацией, когда я вызвал через голографический ключ Ойю, она обращалась ко мне, думая, что я главный на Мидберг земле. Она видела мой уровень развития на тот момент, и согласно общепринятой логике во Вселенной, сделала вывод, что если у меня такой уровень развития, значит я должен быть и главным на планете. И я помню ее удивление, когда я сообщил ей, что это не так. Мне пришлось тогда долго ей объяснять, почему я не являюсь главным на нашей планете, при наличии у меня уровня развития, который был у меня на тот момент. Именно свобода от рутины каждодневной ответственности сделала возможным то, что мне удалось много времени уделять творчеству и созиданию. Рутина равносильна тому, что человек, знающий, что 2 плюс 2 – это четыре, должен повторять это миллиард раз. От такого количества повторений у человека ничего нового не прибавится – но на это уйдет море времени и сил. И хотя мне приходилось творить новое, очень часто под свист пули за разрыв снарядов, что мне устраивали темные, но от этого суть не менялась. А когда мне поручили взять весной 1988 года ответственность за один из лучей шести лучевика с триллионами цивилизаций, я придумал выход из такого положения. Я замкнул на свой мозг все пространства, за которые я должен был отвечать, и по полученным сигналам о помощи или при возникновении тех или иных проблем в этих пространствах на сигнал отправлялся мой дубль, если решение возникшей проблемы мне было хорошо знакомо. И только если появлялась неизвестная проблема, сигнал проходил в мое собственное активное сознание, и я уже сам занимался решением новой проблемы. А после решения этой проблемы и метод, и стратегия, и тактика моего нового решения пополняли мою библиотеку решений. И в следующий раз на решение подобной проблемы уже отправлялся мой дубль. Дубль, решив очередную задачу, которая практически всегда имела незначительные индивидуальные особенности, возвращался в меня, и вся информация о проделанной им работе вливалась в базу данных моего мозга. Вот таким хитрым способом я обеспечил себе творческую свободу при несении того времени ответственности, который у меня был на текущий момент. Так или иначе, я был главным на «Звезде», как мы для кратости называли искусственную планету. Меня никто особенно не выбирал, просто освобожденные мною от плена паразитов светлые иерархи присоединялись ко мне и все. Практически сразу же новые соратники включились в дело по очищению от паразитов вселенной и использовали созданные мною им структуры и наработки в своих действиях. И возвращаясь задания, которые обычно давал им я после анализа возникших проблем, требующих немедленного решения, приносили и делились со всеми новым, с чем им пришлось столкнуться при решении той или иной проблемы. Постепенно возникало новое братство, когда никто не стремился скрыть от своих соратников обнаруженные новые материи, кристаллы силы, созданные уже ими новые структуры и тела. Я поделился со своими соратниками и своим методом слияния сущностей, позволяющим объединять разные, порой несовместимые качества разных сущностей в одно целое и практически каждый из них создавал дубли своей сущности, чтобы подарить их другим для слияния с их собственными. В результате этого возникло братство в прямом и переносном смысле этого слова, так как в каждом из нас присутствовала частичка другого. Если по обычаям Мидгар-Земли люди становились побратимыми через кровь, то космическое братство возникло через слияние дублей сущностей с основной сущностью каждого, что уже является не символическим братанием, как в случае с братанием кровью, а самым что ни на есть реальным братанием, когда дубль сущности побратима навсегда становится частью тебя. В результате такого братания в Светлану, например, влилось более 100 сущностей и дублей сущностей. Теперь хотелось бы немного прояснить о слиянии сущностей, а не дублей. Дело в том, что довольно часто темные силы, не имея возможности взять под контроль того или иного светлого иерарха, уничтожают его физически и захватывают кристаллы силы ими уничтоженного, которым привязана сущность этого светлого иерарха. И когда во время сражения мне удавалось уничтожить того или иного черного иерарха, оставались кристаллы силы, уничтоженных этим черным иерархом светлых иерархов. Я всегда старался найти хозяина таких кристаллов. Иногда находились живые владельцы, и я им просто возвращал эти кристаллы силы но довольно часто удавалось найти только сущности погибших светлых иерархов. В некоторых случаях по кристаллам силы я восстанавливал сущность их владельца или владельцы. В этих случаях я предлагал полное восстановление, включая физическое тело. Некоторые соглашались, а некоторые не хотели этого и просили ввести их сущности в Светлану или в меня. Я пытался объяснить этим существам, что при слиянии с моей сущностью или сущностью Светланы они навсегда исчезнут, как личность, индивидуальность и станут только частицей моей сущности или сущности Светланы. Но некоторые из восстановленных сущностей продолжали настаивать на своем желании раствориться во мне или в Светлане, и тогда я выполнял их просьбу. Так что возникло действительно братство и в прямом и в переносном смысле этого слова. Во время одного из наших со Светланой путешествий во Вселенной мы случайно или не случайно, наткнулись на островок реликтового пространства, который существовал в нашей Большой Вселенной. Периодически нам встречались подобные космические оазисы, но этот оазис оказался с большим сюрпризом. В нем обосновались хранители. Да-да, именно хранители Большой Вселенной. Как мы выяснили, у хранителей наша Большая Вселенная оказалась уже третьей по счету. По тем или иным причинам первые две Большие Вселенные погибли, Хранители в этом реликтовом пространстве Оазисе были гуманоидными существами из первой Большой Вселенной и иерархами очень высокого уровня развития. Когда первая Большая Вселенная оказалась на грани гибели, они создали Оазис, полностью изолированный от Большой Вселенной, и собрали в этом Оазисе все знания и сведения о своем гибнущем доме. Они не могли предотвратить гибели Большой Вселенной, и решили хотя бы сохранить знания, накопленные миллиардами миллиардов цивилизаций этой большой вселенной, и это им удалось. Конечно, гибель первой большой вселенной произошла много-много миллиардов лет тому назад, если использовать земную систему отсчета. Они своими глазами видели гибель своего большого дома, и ничего не могли сделать, чтобы остановить эту гибель. Погибшая большая вселенная возродилась в другом виде – и они видели своими глазами рождение, развитие и гибель второй большой вселенной, и продолжили дело, которое они начали еще в погибшей первой большой вселенной. Они в своем оазисе собрали все, что было создано разумом и второй большой вселенной. После гибели второй большой вселенной они также наблюдали и рождение последней, третьей большой вселенной, нашей. Когда мы начали беседу с главой этих хранителей по имени Силой, мы спросили, почему же они, имея такие огромные знания и понимания происходящего, не пытались даже сделать хотя бы что-нибудь, чтобы не допустить гибели очередной большой вселенной. На что он ответил, что на это они не имеют права, права вмешиваться в естественный ход событий, а только сохранить все, что возможно, созданное гибнущими цивилизациями. А темные силы, получается, имели право вмешиваться, вызывая в силу своей ограниченности нестабильность Большой Вселенной, и как результат этой ограниченности – гибель уже двух Больших Вселенных. Кем же тогда они являются, эти нейтральные наблюдатели, если могли спокойно наблюдать за тем, как гибнут одна за другой Большие Вселенные, и даже не попытались попробовать что-нибудь сделать, чтобы не допустить эту гибель? Зачем тогда сохранять знания погибающих больших вселенных, если никто не использует их для того же спасения от гибели? Лучше попробовать что-нибудь сделать, если уж не получится, то хотя бы совесть будет чиста. Ты сделал все, что мог, только этого оказалось недостаточно. Мы со Светланой поведали этим хранителям о Белой Звезде, о том, что и как делается, и из всех хранителей откликнулся только один – тот, кто был главным хранителем по имени Силой. Только Силой покинул безопасный космический оазис и присоединился к Белой Звезде. Не только мы со Светланой были рады новому соратнику, но и все остальные. Вскоре все полюбили его за его теплоту, отзывчивость, которую он вынужден был сдерживать в себе все это невероятное время, в течение которого погибли две большие вселенные. Его знания нашли наконец-то применение – и этот иерарх расцвел в прямом и в переносном смысле этого слова. От него Светлана получила ключ пароходов «Погибшие большие вселенные». Именно ключ парохода, а не ключ к памяти больших вселенных. И хотя такой проход в очень далекое прошлое и требовал огромных затрат энергии, но тем не менее был реальностью. И мы неоднократно этой возможностью пользовались, посещая уже погибшие большие вселенные, как первую, так и вторую беседуя с представителями цивилизаций, которым только еще предстояло погибнуть в своем будущем, и которые еще не знали, что их большая вселенная погибнет. И нам удалось выяснить, что причины гибели как первой большой вселенной, так и второй, были социальные паразиты, в результате неразумных действий которых нарушался баланс пространств вселенных, который приводил к гибели большого космоса. Социальные паразиты действительно порождение зла, они как рак большого космоса. Появившиеся в начале несколько клеточек социального паразитизма не стараются особо привлекать к себе внимание, и на них мало кто обращает внимание. Но это не значит, что все благополучно в датском королевстве. Социальные паразиты, не имея возможности развиваться вертикально, тем не менее могут развиваться горизонтально, о чем я уже упоминал много раз. И благодаря этому в один не столько прекрасный день они начинают свое наступление, разрушая все, что им удается захватить. И когда такие разрушения достигают критической точки, начинают погибать и вселенные, погибать вместе с той раковой опухолью, социальными паразитами, которые и стали причиной этой гибели. И так происходило несколько раз. Не правда ли, достаточно информации для размышления и для того, чтобы понять, социальные паразиты это несущие смерть? Несущие смерть не только сильным людям разных народов, как это написано в Торе, а несущие смерть всему живому и в конечном счете большой вселенной. Конечно, об этом знаем мы со Светланой, и Силой, и все наши соратники со звезды, но это наши знания. Любой скептик прежде всего скажет, что пока он сам не поймет и не увидит все это, не поверит. Это его право но это не значит, что те, кто уже прозрел, должны ждать, пока последний скептик скажет «Аллилуйя, я все увидел и понял сам». От этого мало что изменится, так как те, кто понимает, те, кто знает, те, кто умеет, будут действовать. Это уже и происходит. Звезда – это лекарство от социальных паразитов, причем лекарство, против которого у социальных паразитов нет и не может быть иммунитета. Постепенно число иерархов на звезде росло, несмотря на периодические конкурсы на соответствие новым возникающим задачам. Увеличивался и уровень решаемых задач. Короче, работы хватало всем. Мы со Светланой выходили на звезду, когда у нас появлялась возможность. Так как нравилось мне или не нравилось, мне нужно было работать с пациентами, над своей книгой, решать привычные всем и каждому житейские проблемы и вопросы. Проблемы и вопросы, которые у нас мало чем отличались от всех остальных, Покупка продуктов питания, приготовление пищи, уборка, стирка и так далее и тому подобное. Добавилось много земных дел и со стороны незнакомца. Так что только глубоким вечером руки доходили до дел на звезде. Когда мы там появлялись, нас всегда встречали с радостью и мне докладывали состояние дел, где что произошло. Иногда сообщали о гибели того или иного друга, и я пробовал восстановить погибшего. Делали это же и другие наши соратники – но все ждали от меня, как своего главного, постановку следующей задачи, что я и делал. Проводил совещания по текущим задачам, на которых происходило обсуждение возможных вариантов действий, спрашивал добровольцев на то или иное задание и отдавал приказ. Если добровольцев было слишком много, выбирал тех, кто лучше готов к решению возникших задач. Так или иначе, окончательное решение принимал я, и я нес полную ответственность за результаты. И так было всегда, когда еще не было звезды, а только-только начинало формироваться белое братство. Но звезда все дальше и дальше уходила от нашей Мидгард-Земли, и я чувствовал, что что-то не так во всем этом. Я, как говорится, спинным мозгом стал чувствовать, что данное положение вещей на звезде неправильно. Не может деятельность звезды зависеть от того, когда у меня на Мидгард-Земле появится время на решение задач, от которых зависит судьба миллиардов и миллиардов цивилизаций. Несмотря на то, что я всегда находил нужные решения, и от меня никто и ничего не пострадало, я, тем не менее, не мог допустить, чтобы нечто подобное даже теоретически было возможным. Руководить работой звезды должен был тот, кто мог постоянно находиться там и принимать решения с оперативной скоростью. Поэтому в начале 1994 года, в один прекрасный день месяца февраля, я вышел на звезду и собрал всех, кто был свободен от выполнения задач. Собрал и сообщил всем, что в силу уже упомянутых мною причин, я снимаю с себя обязанности главного и предлагаю вместо себя силой я. В сложившихся обстоятельствах это было единственным правильным решением. Мне было важно не мое формальное лидерство, а чтобы звезда могла эффективно выполнять свою задачу. Конечно, мне было немного жаль не того, что я снял с себя полномочия главного, от понимания того, что таким моим решением мы, вольно или невольно, отдалимся от звезды, ее невероятных будней, но это было необходимо сделать. К сожалению, отдаление произошло не потому, что мы забыли своих старых соратников, с которыми прошли через огонь и воду, а потому, что все меньше и меньше проводилось совместной работа. Я продолжил свое развитие и шагнул через множество новых качественных ступеней развития. Наши друзья со звезды творили свои дела, но исчезло неповторимое и ничем не чувство локтя, которое возникло во время создания самой звезды. Мы продолжали общаться с друзьями. Я приносил им все новенькое, что придумывал сам, и также делился со всеми. Нас со Светланой все там знали, а вот мы, а вот мы уже не знали многих новеньких хотя созданное нами ядро так и осталось ядром, вокруг которого объединились все. Меня по-прежнему все звали главным, хотя я и не отдавал уже приказов. Мы, появляясь на звезде, всегда чувствовали там невероятное тепло, и это тепло не было только знаком уважения наших прошлых заслуг. Мы не стали почетными пенсионерами, просто наши дороги развития разделились. И действительно... Начиная с 1993 года, у нас было много работы именно с земными делами, многие из которых оказались напрямую связанными с делами большой Вселенной. И вообще, наша старушка Земля оказалась в центре внимания как светлых, так и темных сил, причем разных уровней, как от чуть выше Плинтуса, так и самых высоких уровней с обеих сторон. И на первый взгляд казалось, что каждый из этих уровней – Имеются в виду темные силы, действуют по своей собственной программе, но это только на первый взгляд. Сложная система действий темных сил, порой кажущаяся противоречивой, на самом деле таковой не является. Запутанность и хаотичность действий темных сил на Мидгард-Земле была только кажущейся. Темные силы на основе культа Луны создали целый сон религий и духовных учений, которые по своей сути мало чем отличаются и имели один и тот же фундамент – Тору. Создав множество течений одной и той же религии Азириса, социальные паразиты добились разобщения ранее единых и братских народов и племен. Католицизм, протестантство, лютеране, ортодоксальные христиане и последователи ислама с периодическим успехом резали друг друга во имя и ради одного и того же Бога, во имя Бога Отца. Всевышнего, Аллаха, Творца, даже не подозревая, что все эти имена – ничто иное, как разные иконостасы одного и того же бога Яхве и Еговы. Создав многочисленные течения одной и той же религии, социальные паразиты не только получили в свои руки идеальное оружие для порабощения народов, но и идеальное оружие для уничтожения непокорных чужими руками, и в этом они преуспели – но кроме этого, они всем этим народам, вне зависимости от того, какое из религиозных течений эти народы приняли для себя, через эти религии навязывали арабский менталитет, а после этого довольно-таки легко захватили и власть, предпочитая оставаться в тени. И чтобы очистить медведь землю от социальных паразитов, пришлось основательно взяться за самих социальных паразитов. Практика показала, что даже после уничтожения генераторов социальных паразитов Действующих в течение тысячелетий и подавляющих сознание и волю, люди самостоятельно не в состоянии освободиться от последствий их воздействий, и власть в бывших соцстранах и республиках СССР захватили все те же социальные паразиты. И это факт. Наши земные дела оказались не менее интересными, а порой даже более неожиданными, чем дела космические. Решая, казалось бы, незначительную по космическим масштабам задачу на нашей митгар-земле приходилось разрешать ее на таких космических уровнях, о которых на Мидгард Земли даже никто и не слышал. Но это тема отдельного разговора. А пока вернемся к ситуации вокруг Белой звезды. После того, как я добровольно сложил в себя полномочия главного, мы продолжали появляться там, проводить совместную работу, делиться новыми наработками. Но я ощущал даже по окружающей атмосфере, что решение мое было правильным. Конечно, после того, как я перестал быть главным Появлялись мы на звезде не регулярно, а тогда, когда скучали по своим друзьям или чтобы поделиться с ними чем-нибудь новеньким. А каждодневная рутина не позволяла это делать достаточно часто, как этого хотелось бы. Кроме этого, не хотелось их лишний раз отвлекать от дел, к которым я уже не имел прямого отношения, а соратники продолжали эту работу выполнять. Приходя в гости на звезду, на вопрос о том, а где тот или иной друг или соратник, приходилось слышать в ответ, что такое-то, такое-то на задании в тех или иных пространствах, что такое-то, такое-то отправился в свободный поиск. При всей радости за наших друзей-соратников, все же было немного грустно от осознания того, что ты уже не в команде, что все происходит уже без тебя, да это и естественно. Было бы странным, если этой небольшой грусти не было бы. Но это не было грустью пенсионера, которого с почетом отправили на пенсию, то есть в никуда. Я на пенсию не собирался, просто была тихая грусть расставания с чем-то тебе дорогим, родным, со своим детищем. Просто созданная нами звезда выросла из коротких штанишек, да и мы сами должны были двигаться дальше, как это и не звучит странно на первый взгляд. И хотя на нашей Мидгард-Земле дела и не имели на первый взгляд столь больших масштабов, как на звезде, но тем не менее, эти дела стали следующей ступенью моего развития. Мой добровольный отказ от руководства звездой был в какой-то мере и моим тестом на зрелость, и я этот тест прошел. Вообще мне пришлось пройти много разных тестов, и каждый мой поступок, каждое мое действие было своеобразным испытанием, проверкой на вшивость. Некоторые из этих испытаний мне готовили специально, точнее случайно складывались обстоятельства так, что я должен был действовать, нравится мне это или нет, готов я к этому или нет, хочу я этого или нет. Но подавляющее большинство испытаний и тестов возникали как следствие моих собственных действий, как их логическое продолжение. Так и мой отказ от руководства звездой был моим собственным решением. Мне никто даже не намекал на нечто подобное, а подтолкнула меня к такому решению моя собственная мера ответственности – врожденное чувство справедливости и объективное понимание сложившейся ситуации. Нашим друзьям на звезде тоже было немного грустно, и это было искренне. Они уверяли нас в том, что рано или поздно мы вновь будем все вместе, и это не были просто красивые слова. Вскоре после моей передачи «Полномочий силою» к нам зачастили наши друзья с разными предложениями по изменению наших физических тел. Наши физические тела, особенно мое – не обладали достаточной подвижностью для телепортации и других подобных вещей. И хотя наши физические тела были хорошими для очень многого, но в этих делах они хромали. Так вот, наши друзья решили отремонтировать наши физические тела, чтобы мы могли в них свободно перемещаться в космическом пространстве, в том числе и на звезду. Приходил то один друг, то другой, с очередной идеей, каким образом придать нашим физическим телам необходимую подвижность. Они приносили нам созданные ими самими или найденные ими структуры, кристаллы, тела, материи, которые должны были бы придать нашим телам необходимую подвижность. Но наши физические тела, особенно мое, хромали так сильно и сразу на обе ноги, что все попытки наших друзей найти способ добиться подвижности наших физических тел, завершились неудачей. Но эта неудача не остановила наших друзей, а получила весьма необычное продолжение, да такое, которого ни я, ни Светлана не только не ожидали, но даже не предполагали, что подобное вообще возможно. Во время одного из контактов с друзьями со звезды, они заявили нам, что раз мы такие неповоротливые, то тогда они придут за нами вместе со звездой. Это было похоже на историю соль из Алых Парусов, только космического масштаба. В это очень хотелось верить, и трудно было поверить одновременно, ведь информация поступала к нам по телепатическим каналам, и хотя для нас со Светланой была обычным явлением, но все же в нашем сознании присутствовал и здоровый скептицизм, без которого нельзя обходиться, если не хочешь стать рабом своих собственных иллюзий. Нам не говорили, как наши друзья собираются это осуществить, но мы со Светланой с нетерпением ждали, когда это произойдет. А с другой стороны, боялись, что все сказанное окажется только нашей фантазией. Наверное, трудно представить, как можно желать и не желать чего-нибудь одновременно, но именно так и было. Все, что происходило, было столь прекрасным, что окажись все это полетом фантазии, пусть и самой невероятной, это стало бы для нас не менее невероятным ударом. Конечно, было множество подтверждений и доказательств реальности моих и наших действий, но это все было на уровне земном – который можно было пощупать, а звезда и все связанное с нею принадлежало к явлениям вселенского масштаба. И в уже теперь далеком 1994 году у меня практически не было доказательств реальности происходящего, того, что происходило в Большом космосе и нашей роли во всем этом. И хотя мы были уверены, как говорится, на все сто, что это правда, были и сомнения, отнюдь не сомнения в реальности происходящего а вполне от ожидания подтверждения реальности. Периодически мы со Светланой обсуждали возможность того, что происходящее может оказаться только творением нашего воображения. И я во время таких обсуждений всегда говорил Светлане, что даже если все и окажется нашим воображением, то даже в этом случае от всего этого есть польза. Польза для других, для нашей Мидгард-Земли. Ведь не будь всего этого, я бы даже и не задумался над восстановлением озонового слоя, ведь не будь космических путешествий и дел, я бы не обратился к совету 100, объединению цивилизаций из трехсот вселенных лепестков, и тени прислали бы космический корабль в сентябре 1987 года, чтобы расщепить в саркофаге четвертого реактора плутоний, который был готов уже взорваться и разнести на части нашу планету, если в результате нашей фантазии все это и многое-многое другое происходит в реальности, пускай земной» но реальности, то пусть тогда будет больше таких фантазий, которые имеют такие реальные материальные проявления. И вот мы стали ожидать появления звезды, веря и не вере в возможность этого события. Когда по телепатическому каналу связи получаешь такую информацию, то ждешь результата с особым нетерпением и с особым трепетом. Это как классический вариант «быть или не быть», только в несколько земной форме. Придут или не придут, вот в чем вопрос. И на тот момент этот вопрос для нас стал необычайно важным. Убежденность в чем-то не требует обязательного материального подтверждения, но когда ты начинаешь убеждать в своей правоте, своей позиции других людей, желательно иметь для себя самого подтверждения своей правоты. Не должно быть даже ничтожного шанса того, что ты в чем-то ошибаешься. Ты можешь ошибаться сам, но не имеешь права увести не туда за собой других людей. Когда начинаешь вдумываться во все это, начинаешь осознавать уровень ответственности, который нужно на себя взять, и не из-за страха возможного ответа за возможную ошибку, а из-за ответственности перед людьми, которые тебе поверили и пошли за тобой. И вот настало время ожидания. В середине декабря 1994 года, в день рождения Светланы, на нас вышла вся звезда, и не только. Так уж сложилось, что в наши земные дни рождения – нас приходили поздравлять все друзья, не совсем обычные друзья. Конечно, не было праздничного стола с угощениями, не было тостов в честь именинников, хотя подарки были, подарки были самые что ни на есть настоящие. Это в первую очередь невероятное дружеское тепло, которое буквально лавиной обрушивалось на тебя. И это новые структуры, кристаллы силы, новые материи, которые приносили друзья в подарок. А в декабре 1994 года, в день рождения Светланы, друзья со звезды сообщили нам, что они уже пришли за нами и готовы забрать нас с нашей Мидгард-Земли. И хотя мы ожидали этого события, когда оно все же произошло, мы растерялись от неожиданности. Бывает и так, что ожидаешь-ожидаешь чего-нибудь, а когда ожидаемое происходит, то застает тебя врасплох. Вот и это сообщение наших друзей застало нас со Светланой врасплох. Конечно, это сообщение тоже было получено телепатически. Наши друзья-соратники просто сообщили нам, что они уже здесь, чтобы забрать нас с собой. Мы и обрадовались этому, и огорчились. Конечно, нам безумно хотелось уйти с ними, но что-то внутри удерживало нас от немедленного положительного ответа нашим друзьям-соратникам, которые сделали, казалось бы, невероятное, пришли на звезде за нами. И мы попросили у них время для принятия решения – на что нам ответили, что они будут ждать нас столько, сколько потребуется. И им пришлось ждать ответа почти два месяца, когда уже был мой день рождения, в феврале 1995 года. Мы со Светланой, взвесив все «за» и «против», отказались улететь с нашими друзьями-соратниками, несмотря на то, что нам безумно хотелось именно улететь с ними. Как же нам безумно хотелось появиться на звезде, которая и возникла благодаря нам, «Как же нам безумно хотелось побывать в других вселенных лепестках воочию, но мы сознательно отказались от этого, посчитав, что мы еще не все сделали, что могли на нашей родной Мидгард-Земле, и было бы безответственно ее покинуть в очень тяжелое время для ее цивилизации. И именно эта причина стала основной причиной нашего отказа уйти вместе со своими друзьями-соратниками. Прождав нас несколько месяцев, звезда ушла». Было грустно осознавать, что друзья уходят без нас, но ответственность перед родной планетой нас не отпускала. Друзья-соратники ушли, все вернулось на круги своя, и долгое время мы вспоминали об этом. Особенно часто мы возвращались к этому, когда в тяжелое для нас время нам пришлось еще и пройти испытание забвением. На долгие годы неожиданно все исчезли в 1997 году «И думай, что хочешь». И хотя это ничего не изменило, ни в нашем отношении ко всем и ко всему, но порой было немного грустно. Грустно, когда в тяжелое для тебя время ты остаешься один на один со своими проблемами, которые обрушились на нас лавиной именно из-за того, что мы делали в интересах всех, в том числе и тех, кто так неожиданно исчез. Скажу честно, это было нелегко выдержать. Нет, это не значит, что кто-то из нас усомнился в правильности того, что мы делали, или пожалели о каких-то своих решениях, но грустные минуты в нашей жизни появились. И в такие минуты грусти мы со Светланой иногда вспоминали о том, что за нами приходила звезда. Иногда возникали мысли, а не померещилось ли нам все это. И каждый раз мы подобные мысли отбрасывали, вне зависимости от того, подбросили ли нам эти мысли в кавычках наши друзья, или это были наши собственные мысли такие минуты очень хотелось получить подтверждение правильности своих позиций. Я помню, когда в сентябре 1987 года по моей просьбе Совет-100 прислал космический корабль в Чернобыль, и команда этого корабля расщепила плутоний в саркофаге четвертого реактора, вот-вот готова взорваться, вся информация принималась телепатически тоже. И я вернулся в город Харьков, в котором я тоже жил и работал, и рассказал в своем отделе института, Нескольким сотрудникам, которые искренне интересовались моими работами, о том, что Совет СТА прислал космический корабль, который около пяти часов утра завис над саркофагом четвертого реактора, и из корабля ударил видимый зрительный конусовидный поток излучения, которое расщепило плутоний, и в результате всего этого никакого взрыва и гибели Мидгардземли не произошло. Когда я все это рассказал со всеми деталями, меня выслушали, никто не сказал, что этого не было, но... Было такое ощущение, что мой рассказ восприняли как сообщение из цикла Барона Миллгаузена. Да, это было и понятно, в средствах массовой информации ни слова не сообщалось о том, что в Чернобыле возможен термоядерный взрыв невероятной мощности, который может превратить Мидгард-Землю в еще один пояс астероидов Солнечной системы. Все, что было связано с этим, было покрыто завесой государственной тайны. И как сейчас помню, один день, когда психолог нашего отдела Марина Фамилию ее я не помню. Пришла на работу и сообщила мне с нескрываемым удивлением на своем лице. Коля, ты знаешь, в программе ⁇ Взгляд ⁇ сообщили, что многие люди, рабочие, студенты, инженеры и так далее, кто ехал в Киев из пригородов на работу, учебу и просто по делам, именно в тот день, о котором ты нам говорил в пять часов утра над Чернобылем, видели космический корабль, из которого исходил конусовидный поток света. Вот таким неожиданным образом сказанное мною подтвердилось в письмах очевидцев, которые они прислали в программу «Взгляд». А если бы Марина не увидела этой передачи «Взгляд», а если бы очевидцы побоялись бы написать письма в редакцию этой популярной в то время передачи, а если бы ведущие этой передачи не решились бы зачитать в прямом эфире эти письма, мой рассказ об этих событиях так бы и остался для услышавших его моей фантазией. Позже я получил и другие реальные подтверждения реальности случившегося, о чем я уже писал ранее. Но ситуация действительно весьма невероятная, если не сказать, что совсем невероятная, с точки зрения привычной земной логики подавляющего большинства. И действительно, когда земная наука с пены у рта доказывает отсутствие не то что разумный, а просто жизни во Вселенной, какой-то никому неизвестный человек – утверждает, что по его личной просьбе Высший Иерархический Совет Невероятно Огромного Объединения Цивилизаций 300 Вселенных Лепестков, в одном из которых находится и наша Мидгард-Земля, присылает немедленно космический корабль, который спасает нашу планету от страшной катастрофы. Действительно, такое утверждение вызывает почти у всех вопрос о психическом состоянии такого человека, особенно когда в средствах массовой информации Вообще нет сообщения о каких-либо угрозах, не говоря уже об угрозе гибели всей планеты. Я это прекрасно понимал, но я говорил правду, и мне было важно не кривить душой, прежде всего перед самим собой. Конечно, я сообщал это не каждому встречному, а только тем, кого я уже считал более-менее готовыми и более открытыми. Но даже для этих людей сказанное мною лежало вне пределов их понимания, настолько невероятно все воспринималось с первого взгляда. И когда удивленная Марина подтвердила правдивость сказанного мною, мне было несказанно радостно на душе. Еще бы, ведь я получил подтверждение реальности произошедшего и для себя самого. Я получил подтверждение того, что у меня действительно был телепатический контакт с Советом Ста. И они действительно прислали по моей просьбе космический корабль. От осознания всего этого даже дух захватывает. Есть чему радоваться, получив самым неожиданным образом подтверждение реальности произошедшего. Так что подтверждение реальности телепатического контакта и достоверности, полученной через такой контакт информации, уже было, и было не один раз. Но все равно, когда получаешь очередное подтверждение полученной телепатической информации, особенно такой невероятной с земной точки зрения информации о том, что звезда пришла за нами, это всегда окрыляет и служит весьма серьезной и важной поддержкой в том, что мы делали. Такие подтверждения дают дополнительные силы, помогают пережить тяжелые времена, дают убежденность не на словах, а на деле и подтверждают правильность выбранного пути. Особенно это важно стало для нас и во время испытания забвения, которое продолжалось долгие годы и которое началось с наступлением тяжелого времени для нас. Испытание забвением тяжело в первую очередь тем, что ты остаешься один на один со всеми врагами, и создается такое впечатление, что тебя бросили после того, как получили желаемое, когда проблемы лавиной обрушиваются на твою голову, и ты начинаешь себя чувствовать болтыхающимся в одиночку среди разбушевавшегося океана. Испытание с забвением для нас началось в 1997 году. Проблемы валились нам на голову одна за другой – и именно в это время началось испытание забвением. Мы со Светланой пытались найти объяснение всему этому, что, наверное, нас пытаются оградить от серьезных неприятностей, пытаются спасти от уничтожения, но нас пытались убрать физически неоднократно, и мне удалось создать весьма эффективную систему защиты, и все это происходило тогда... Когда на нас охотились практически все спецслужбы США, и не только. И когда президент США Билл Клинтон собственноручно подписывал приказ о нашем устранении. И все это началось еще с июня 1993 года, и продолжалось непрерывно в течение нескольких лет. И как раз так к 1997 году все желающие увидеть нас в гробу да в белых тапочках поняли, что попытки физического устранения не дают результата и приносят им огромные убытки. Обо всем этом я еще буду писать несколько позже, по мере развития событий. Мы долго не могли понять причину происходящего с нами и вокруг нас, и вакуум, который возник вокруг нас, был осязаем почти физически. И в это тяжелое для нас время нам нужно было как воздух нечто, что укрепило бы нас, прогнало бы всякие сомнения, которые не могли ничего изменить в наших позициях но которые все-таки оставляли в душе неприятный осадок. Иногда мы со Светланой говорили и о звезде, о том, как наши друзья приходили за нами, и порой тоже возникал вопрос о том, не пригрезилось ли нам все это, не сыграло ли наше сознание и подсознание с нами злую шутку, выдав нам то, чего мы очень хотели. Вера в истинность у нас была, была вера в себя, основанная не только на убежденности в собственной правоте, но и на весьма реальных материальных подтверждениях. Но хотелось не только этого, хотелось еще и чего-то осязаемого в подтверждении нашей правоты, особенно во время испытания забвением. Кстати, о том, что мы проходим испытания забвением, мы узнали гораздо позже, точнее, когда это испытание, продолжавшееся более десяти лет, закончилось. А в течение всего времени этого испытания у меня было только предположение о том, что мы проходим через такое испытание, и я не мог утверждать на все сто процентов, что это испытание, пока оно не закончилось. И нам не подтвердили факт прохождения через такое испытание. Так что все это время мы опирались только на свои собственные представления и собственный анализ. И только вот однажды, в начале 2004 года, в одном русском книжном магазине города Сан-Франциско, я купил небольшую книжонку в мягком переплете под названием «Жизнь на прокат», под авторством «Тихоплав В.Ю» и «Тихоплав Т.С.». Мне было интересно, что пишут в современной России о том, в чем я неплохо разбираюсь сам. К сожалению, авторы книги приводили реальные примеры, но у них полностью отсутствовало понимание того, о чем они пишут. Это довольно-таки частое явление, когда люди, не владеющие ничем от природы, пытаются объяснить непонятное, или когда у людей есть некая искра способностей, но они даже не попытавшись разобраться с тем, что они получили в подарок от природы, начинают объяснять все и вся, считая, что эта искра и есть предел возможного, в то время как искра только первый шаг вперед. Что из такого подхода получается, объяснять, думается, нет надобности. Но читая эту книжку, я неожиданно обнаружил то, что было очень важно именно для нас со Светланой. На странице 214 этой книжки я обнаружил следующее. А 10 декабря 1994 года гигантский американский телескоп «Хаббл» преподнес миру еще одну загадку. Сфотографировав на краю Вселенной обитель Бога, сияющий белоснежный город, парящий во тьме космоса, телескоп передал сотни снимков в центр космических полетов в Гринболте, штат Мэриленд. «Мы нашли, где живет Бог», — сообщил один из источников НАСА. Это было первой ласточкой, подтвердившей появление звезды в нашей вселенной лепестке. И появился этот сияющий белоснежный город именно тогда, когда появилась звезда. Естественно, то, что эта звезда, которая переместилась в нашу вселенную лепесток, чтобы забрать нас, в НАСА не знали, или точнее знали далеко не все. А знали об этом по одной простой причине. Нас в США основательно пасли и записывали все, что можно было записать. Больше года в квартире над нами базировалась квартира ЦРУ, и волей-неволей нам приходилось постоянно сталкиваться с работниками этого управления лицом к лицу. Директор ЦРУ Джеймс Вулси одно время и дневал, и ночевал в квартире этажом выше. Я потом еще вернусь к этому, а пока продолжу изложение ситуации, связанной с нашей звездой. Эта маленькая заметка в книжке для нас стала бальзамом на душу. Наши друзья действительно приходили за нами и ждали нашего решения. Для всех белоснежный город, парящий в просторах космоса, был загадкой. Сотрудники НАСА даже дали звезде название «Обитель Бога». А что другое они могли придумать, увидев такое сооружение, парящее в просторах Вселенной? Ведь наша наука до сих пор стоит на позициях уникальности жизни на Мидгар-Земле. А тут такое колоссальное сооружение – Вдруг обнаружено на фотографиях, сняток с помощью телескопа «Хаббл». И таких фотографий сотни. Так что они ничего лучшего просто не могли придумать. Любопытно то, что ранее, декабря 1994 года, в пределах координат обнаруженного парящего белоснежного города никто и ничего не обнаруживал. И ни у кого не возникло даже мысли о том, откуда взялся там парящий город. Но этот факт, желающий смог. Но этот факт желающие могут объяснить тем, что, мол, только телескоп «Хаббл», вынесенный за пределы земной атмосферы, смог обнаружить этот объект. Телескоп «Хаббл» сделал несколько сотен снимков парящего белоснежного города в декабре 1994 года, в январе-феврале 1995 года. Я знаю достоверно только о том, что фотографии были сделаны в декабре 1994 года. Ну а где фотографии того же белоснежного города, парящего в космосе, сделанные все тем же телескопом Хаббл в 1995, 1996, 1997, 2009 и 2010 годах? А этих фотографий просто нет. Получается, что у ученых исчез интерес к парящему в космических просторах белоснежному городу? Думается, что не исчез, а наоборот интерес был и есть очень большой. А дело тут не в исчезновении интереса к этому рукотворному творению, а в том, что это рукотворное творение исчезло само. Было, было, потом взяло, да исчезло, а вот этого ученые понять никак не могут. Когда я узнал о существовании сотен фотографий звезды, сделанных телескопом Хаббл, то первым желанием у меня было найти эти фотографии. Я стал просить всех своих знакомых помочь мне найти эти фотографии, но долгое время ничего из этого не получалось. И вот, когда я уже подумал, что НАСА уничтожила все, что просочилось в прессу по этому вопросу, 2 марта 2010 года мне на сайт прислали ссылку на форум, на котором обсуждали именно фотографии белоснежного города, парящего в просторах Вселенной, сделанные телескопом Хаббл в декабре 1994 года. Случайно приславший мне ссылку на этот форум сделал для нас со Светланой бесценный подарок. Обнаружили мы на этом форуме и видео об этом событии. В этом видеоролике присутствует сюжет, в котором сотрудник НАСА, доктор астрофизических наук Роберт Харрингтон, заявил о том, как он обнаружил на фотографиях телескопа Хаббл этот город, и что специально направленный после этого в эту точку пространства телескоп сделал новые фотографии этого города, и на фотографиях этот город предстал во всей своей красе. Многократно сделанные фотографии этого необычного объекта подтвердили, что это реальный объект, а не игра светотеней, принятая за белоснежный город. В видеоролике этот белоснежный город-звезду объявляют центром вселенной и творением высокоразвитых цивилизаций. И как это ни странно, почти не ошиблись. Звезда действительно творение высших иерархов светлых сил и действительно является центром, только центром освобождения Вселенной от темных сил, социальных паразитов. Любопытно и то, что на фотографиях звезды прекрасно видна система, обеспечивающая перемещение звезды в пространстве. Это искривление пространства вокруг центра, в котором находится звезда. Искривление пространства настолько сильное, что вызывает активное преломление цветовых потоков. В результате этого искривления пространства вокруг звезды прекрасно визуализируется в виде объемной восьмерки, в центре которой и находится звезда. Именно благодаря такой системе деформации пространства звезда может перемещаться из одной Вселенной лепестка в другую. Эта система и является космическим лифтом, когда движется в пространстве не звезда, а сами пространства Вселенной двигаются, как бы надеваются на звезду при изменении уровня искривления пространства в центре объемной восьмерки. Основой для этого принципа послужило решение проблемы с циклоном антиматерии, которую у меня получилось разрешить в начале 1988 года, и о чем я уже писал ранее, так что повторяться не буду. И когда видишь своими собственными глазами то, чему ты положил начало, то действительно чувствуешь уверенность в том, что делаешь, в том, что ты делаешь людям, что не закралось невольно ложное понимание происходящего. Потому что если ты хочешь что-нибудь донести людям, то должен на тысячу процентов быть уверенным в том, что то, что ты несешь, правда и только правда. Ведь за то, что ты даешь людям, ты несешь полную ответственность перед ними и своей собственной совестью. И надо быть прежде всего самому уверенным в том, что ты избежал заблуждений что смог правильно понять и осмыслить свой собственный опыт, и что самое важное, так это то, что твоя информация не является плодом твоего собственного воображения. Хотя придумать подобное с моей точки зрения просто невозможно, так как ничего подобного никогда не описывалось даже самыми талантливыми фантастами всех времен и народов. Даже теми фантастами, идеи которых реализовывались через сотни лет когда ничего подобного не встречалось ни в легендах, ни в религиозных доктринах божественного творения. И именно поэтому реальные фотографии звезды, сделанные телескопом Хаббл, стали для нас не только весомой поддержкой во время испытания забвением, но и подтверждением реальности произошедших событий в далеком космосе. Ведь звезда была создана в 1992 году и создана очень далеко от нашей Вселенной Лепестка, и именно факт появления звезды в нашей Вселенной лепестке и тот фурор в научном мире, который вызвал ее появление, подтверждает реальность произошедшего и говорит о том, что наши действия в далеких космосах реальны и не являются ни фантазией, ни бредом сумасшедшего, как не хотелось бы этого определенным кругам. Но этот факт, как и многие другие значимые события, подтверждающие объективность того, что мы со Светланой делали и делаем – Появится позже, а в конце 1993 года мы опирались на свое собственное понимание и объективность фактов, о которых я уже писал ранее. Кроме больших дел, частично описанных выше, наша жизнь состояла и из каждодневных обыденностей, хорошо знакомых каждому человеку, хотя среди этой обыденности тоже случались необычайные и удивительные события. Я продолжал работу над иллюстрациями к своей первой книге «Последнее обращение к человечеству», и число уже сделанных иллюстраций к осени уже перевалило за сотню. По мере того, как я осваивал графическую программу Photoshop 2, я все больше понимал и сожалел о том, что даже самый крутой на то время компьютер, который мне удалось найти в продаже, и лучшая на то время графическая программа, к сожалению, не давали мне возможности создать иллюстрации к моей книге такими, какими хотелось бы. Объем оперативной памяти не позволял создавать иллюстрации с такими деталями, как мне хотелось, как я видел их в своем сознании, но максимальная плотность, которую можно было получить в то время, 300 точек на дюйм, и которую я использовал при создании иллюстраций, давала еще и побочный эффект. Приходилось довольно-таки долго ждать выполнения компьютером каждого выполненного действия. все это, конечно, замедляло скорость создания каждой иллюстрации, но тем не менее работа продвигалась хорошо, в основном по причине того, что я любую свободную минуту использовал для того, чтобы поработать над иллюстрациями. Тогда же я решил создать на компьютере свою первую картину. Мне пришлось немного поработать с простым и с цветными карандашами, с акварелью и маслом. Как я уже писал об этом, я учился рисовать самостоятельно, пользуясь своим собственным чувством пропорций, гармонии и цвета. В советское время обычному человеку в магазинах было сложно купить хорошего качества масляные краски и даже цветные карандаши. Поэтому для того, чтобы получить нужный цвет, приходилось смешивать краски из стандартных наборов, которых, ко всему прочему, было только по одному тюбику каждого цвета за исключением разве что цинковых белил, которые в наборе были тоже всего два тюбика. А отдельно тюбики масляных красок купить было почти невозможно, особенно в нашем городе. А если и удавалось найти хорошие краски, то стоили они очень дорого по тем временам, по 2 и более рубля за тюбик, так что особенно не разгуляешься. А когда я пытался из имеющегося у меня стандартного набора получить нужный цвет путем смешивания красок, Далеко не всегда удавалось получить нужный цвет. Вещества, образующие краски, вступали между собой в химические реакции, и эти химические процессы не волновало, какой цвет я хотел бы получить при смешивании. Конечно, у меня не было необходимого опыта и знаний по смешиванию красок, так же как и самих красок. Холсты я тоже делал сам из подручного материала, так же как и кисточки причем из собственных волос, выстригая нужные пучки собственноручно ножницами из тех мест, которые я мог достать. И причиной этому было то, что хорошие кисточки было практически невозможно достать, а те, которые попадались мне на глаза, стоили очень дорого. Поэтому, когда я освоил работу с графической программой Photoshop 2, то увидел невероятные возможности получить любой цвет, какой потребуется и возможность нанесения краски воздушной кисточкой плотностью от 1 до 100%, и многое-многое другое. Конечно, не все желаемое удалось реализовать, особенно с Photoshop 2, но вскоре появились более совершенные графические программы, в которых появилась возможность работать в разных слоях, и со временем графическая программа Photoshop достигла такого уровня совершенства, что позволяло реализовать самое невероятное – но это случится несколько позже, а в конце 1993 года я пробовал реализовать свои мысли с той версией программы, которая была тогда. В чем-то мне удалось добиться желаемого, в чем-то нет, но я приобрел тот опыт, который мне позволил уже при наличии более совершенных графических программ добиться желаемого, но это произойдет в моем будущем. А тогда я продолжал работу над иллюстрациями к своей первой книге и над своими первыми картинами, но об этом несколько позже, а пока вернусь в конец 1993 года. Еще летом я сделал своей фотокамерой Минолта, которая у меня была в то время, цикл фотографий Светланы в шубах компании Revlon, а также цикл фотографий Светланы в шляпах с перьями. Когда Светлана показала эти фотографии представителям фирмы, то они вызвали настоящий фурор. Тут же предложили мне выкупить у меня эти пленки, но я отказался продавать права на свои фотографии. Тогда обратились ко мне с просьбой сделать эти фотографии больших размеров, и в одной фотолаборатории мне сделали распечатки фотографий размером 2 на 3 метра. Качество отпечатков получилось отменным, и эти фотографии вскоре оказались в витражах этой фирмы в Париже. И это событие получило вскоре продолжение, весьма неожиданное, особенно для Светланы. В ноябре 1993 года президент фирмы «Ревелон» пригласил Светлану в Париж. Париж был мечтой Светланы, и вот таким неожиданным образом ее мечта осуществилась. К этому времени срок действия въездной визы в США давно закончился. Как я уже писал ранее, я получил рабочую визу H1, а Светлана, как моя жена – Визу H4. Без права работы. Так вот, Светлана взяла копию своей визы H4 и отправилась в иммиграционную службу города Сан-Франциско, чтобы выяснить, что ей необходимо, чтобы без проблем вернуться в Сан-Франциско. Она выстояла очередь в справочную иммиграционной службы и, показав свою визу H4, спросила о том, что ей еще нужно, кроме этого, для того, чтобы вернуться обратно. Ей сказали, что кроме A4 ей ничего не нужно. Светлана радостно вернулась домой и приступила к подготовке к поездке. С ней в Париж полетел и представитель фирмы «Ревелон» в Сан-Франциско. Поездка прошла очень удачно. Светлане предложили быть лицом этой фирмы и предложили подписать с фирмой контракт. Несколько дней в Париже пролетели быстро. Мы со Светланой созванивались по возможности. В то время мобильных телефонов еще не было. Точнее, они не получили еще широкого распространения. Так что мы общались со Светланой только тогда, когда она оказывалась в своем номере гостиницы вечером, когда возвращалась в номер и утром, перед тем, как она покидала этот номер. Обычно она мне звонила, а я ей перезванивал. Ее мечта детства осуществилась, она оказалась в Париже, и при этом наши новые друзья показали ей Париж таким, каким его мало кто видел. Она увидела многое из того, что не показывают просто туристам и гостям этого города. Восторгом Светланы не было предела. В Париже же Светлана познакомилась вживую и с девочкой Элизабет и ее братом, которые стали первыми студентами моей ментальной школы. Конечно, малыши были со своими родителями, и Светлана подружилась и с мамой этих малышей, и эта дружба продолжается до сих пор. Напомню, что девочка Элизабет – это та малышка, которая была похищена и которую мы спасли не совсем обычным способом, о чем я уже писал ранее. Так что знакомство Светланы с этими детьми послужило подтверждающей обратной связью о реальности наших ментальных действий. И таких подтверждений становилось все больше и больше. О некоторых подтверждениях мы узнавали из новостей, о некоторых, когда сами встречались с героями наших ментальных действий. Постепенно диапазон наших действий расширялся, но об этом несколько позже, а пока вернемся в Париж в ноябрь 1993 года. Первое посещение Светланы Парижа прошло замечательно, но ее ждал весьма неприятный сюрприз по возвращению в Штаты. Ее рейс из Парижа был с пересадкой в Нью-Йорке, и именно там Светлана пересекла границу США, и именно при пересечении границы ее ждал весьма неприятный сюрприз – ее остановили на границе. Оказывается, в справочном бюро иммиграционного центра в Сан-Франциско ей дали неверную информацию. Сознательно это сделали или по невежеству уже не имело значения. Ее остановили на границе и не хотели пропускать в страну. Когда Светлана показывала пограничникам свою визу H4, ей отвечали, что эта виза дает ей право на проживание на территории США, но не дает права на пересечение границы вообще это полная нелепость. Человек может жить в стране, но не имеет права пересечь границу. Вот такой абсурд в законах США. Это равносильно тому, что человек может жить в доме, но не может пройти через дверь. Когда Светлана не прилетела в назначенное время, я волновался, но не чувствовал ничего по-настоящему плохого. Когда стало ясно, что Светланы не было на борту самолета, на котором она должна была вернуться домой, я поехал домой так как Светлана могла позвонить в любой момент на домашний телефон. И я не ошибся. Приехав домой, я обнаружил сообщение от Светланы о том, что у нее были проблемы при пересечении границы, но все утряслось, и что она летит в Сан-Франциско другим рейсом. Она сообщила номер рейса и время прилета, и я практически сразу отправился снова в аэропорт. На этот раз все прошло нормально, ее самолет приземлился вовремя, и очень скоро после посадки проходе на выходе показалась Светлана. В то время в США, особенно на внутренних рейсах, можно было спокойно пройти в соответствующий зал прилета, и при этом не было никакого досмотра и другого беспредела, который появился после 11 сентября 2001 года. Когда я увидел идущую по коридору от трапа самолета Светлану, у меня отлегло от сердца. Я вручил Светлане огромный букет темно-бордовых, почти что черных роз, и мы радостно отправились получать багаж. Со Светланой вместе прилетел и сопровождающий ее представитель фирмы «Ревелон» Роберт, который поменял свой билет и помог Светлане разобраться в возникшей ситуации на границе. Загрузив мой «Мерседес» багаж Светланы и Роберта, мы покинули аэропорт Сан-Франциско. Подбросив Роберта к его дому, это меньшее, что я мог для него сделать, мы оказались дома. Дома нас уже ждал Роберт, сын Светланы который уже успел вернуться с занятий в частной школе, куда мы его довольно-таки быстро перевели после того, как он некоторое время проучился в государственной школе. Уровень образования в общеобразовательных школах США оказался очень низким по сравнению с образованием в Советском Союзе, по крайней мере в то время, когда я учился в школе. Частные школы давали чуть лучшую подготовку. Я вообще-то был поражен примитивностью образования в США. Роберт как-то показал мне свое домашнее задание по математике, когда он был в 10 классе школы при 11-летнем обучении. Задачки были уровня 2 класса советской школы и были примерно такими. В скобках 5,3 плюс 4,7 скобка закрывается. Делить скобка открывается 2,1 плюс 7,9 скобка закрывается равно знак вопроса. Я, конечно, несколько утрирую ситуацию, но весьма немного. В числителях было по два слагаемых, и в знаменателях тоже, и необходимо было выдать на гора результат. Самое смешное во всем этом то, что все учащиеся пользовались калькулятором и получали при этом разные результаты, и их было много, которые записывал учитель на доске, а потом, а потом, брал свой калькулятор и, получив правильный ответ, заявлял классу, какой ответ правильный, и написанное мной отнюдь не шутка – а пример урока по математике в 10 классе. Зато в американских школах учат наизусть имена всех вымерших динозавров самая настоящая динозавр Мания. Вообще-то американское образование – это тема для особого разговора. Мне пришлось неоднократно беседовать с учителями американских школ, которые со мной говорили откровенно, не боясь того, что я напишу на них донос, что, кстати, очень приветствуется в Америке. К примеру, если ученик увидел, что кто-то курит марихуану и не донес об этом, то получит наказание не тот, кто курил марихуану, а тот, кто не донес. И это норма поведения учащихся в школах. Можно сказать, что Америка – это страна Павликов Морозовых. И для большинства американцев это норма поведения, ибо их так учат чуть ли не с пеленок. Так вот, школьные учителя, которые проработали в школах по 20-30 лет, мне рассказывали о том, что как только в одной школе объединили детей разных рас, американское образование быстро стало ухудшаться. И причина в том, что если не брать случаи отставания в умственном развитии, которые присутствуют у детей всех раз, то учителю необходимо повторить новый материал для белых детей 1-2 раза, для китайцев 3-4 раза, для мексиканцев 5-6 раз, а для черных детей 10-12 раз. И вот учитель должен повторять один и тот же материал по 10-12 раз, пока этот материал не усвоит последний ученик. Что самое интересное, так это то, что во многих школах в основном дети коренных американцев, а там, где присутствуют дети иммигрантов из стран Европы, несмотря на то, что они оказывались в чуждой для них языковой среде, становились очень быстро лучшими учениками. Так вот, когда мне это рассказывали американские учителя, Первым моим вопросом к ним было, а на каком языке они преподавали свой предмет. Оказалось, как ни странно, на английском. Тогда я спросил о том, в одном ли помещении находились ученики во время объяснения нового материала. Оказалось, что в одном. Тогда я спросил о том, почему учитель должен повторять один и тот же материал по 10-12 раз, если для всех английский язык родной, и все находятся в одном помещении. Ответ на этот вопрос поразил меня больше всего. Учителя разные люди, разных национальностей, в разное время, как в один голос сообщили мне, что в случае, если они не будут повторять один и тот же материал 10-12 раз, их обвинят в дискриминации по расовому признаку, и они потеряют работу. Не знаю как для кого, но для меня все услышанное было полнейшим абсурдом. Не имеет значения какой расы человек, какой цвет его кожи, какой он национальности а имеет значение лишь что понимает он или нет излагаемый на уроке материал. Школьная программа общая для всех, и не важно, какой расе принадлежит данный ученик, а важна только его способность к восприятию материала. Правда, в американских школах некоторое время пытались исправить ситуацию, распределяя детей в классы согласно их способностям. Наиболее способных детей определяли в класс А, среднего уровня способности в класс Б, и по аналогии классы С, Ф и Д но очень скоро отказались и от этого, так как в классах D и F в основном оказались так называемые афроамериканцы, а в классах А и Б в основном дети белых американцев. И в силу этого, чтобы дети, особенно из классов D и F, не чувствовали себя дискредитированными, все это отменили и теперь все счастливы. Дети всех раз оказались одинаково безграмотными. И как показывает статистика, к примеру, 50% выпускников школ Калифорнии не в состоянии прочитать то, что написано по-английски в полученном ими дипломе об окончании школы. Вообще-то о какой расовой дискриминации может быть речь, когда все дети слышат одни и те же слова, произносимые одним и тем же человеком? И если ребенок не в состоянии воспринять простейший материал школьной программы, то это не имеет к расовой дискриминации никакого отношения. Если продолжить в том же духе, то скоро всех детей начнут равнять по детям, рожденным с синдромом Дауна, и равнять на основании того, что дети с этим заболеванием не в состоянии воспринимать материал так, как его воспринимают дети без синдрома Дауна. И поэтому, чтобы они не чувствовали себя таким образом униженными и дискредитированными, необходимо, чтобы все дети получали образование на уровне, доступном для детей с синдромом Дауна. Странно получается, права одних отстаиваются в прямом и переносном смысле с пеной у рта, в то время как права других ущемляются по всем статьям. И что самое интересное, это всех этих правозащитников совершенно не волнует. Ущемляются в Америке права всех детей, всех раз, всех национальностей, способных учиться, способных хорошо и адекватно воспринимать информацию. Детей, наделенных способностями и талантами от природы и почему-то не находятся правозащитники в защиту их интересов. Скоро любой человек, обладающий от природы талантами и способностями, особенно выдающимися способностями, будет объявлен социальными паразитами врагом народа, и объявлен будет на основании того, что другие люди, которых всегда было большинство, особенно если говорить о реальной гениальности, не могут повторить или достигнуть того, что им под силу, и поэтому будут чувствовать себя ущемленными и дискредитированными. Любой здравомыслящий человек поймет, что это полнейший абсурд. Но неужели те, кто творят подобный абсурд, не понимают, что они делают? Конечно, прекрасно понимают. Теперь можно задать правильный вопрос о том, кому это выгодно. Кому выгодно, чтобы молодое поколение вырастало безграмотным, понимающим и разбирающимся только в самых элементарных вещах, и то с горем пополам? И ответ на правильно заданный вопрос будет до странного просто и очевиден – это выгодно только социальным паразитам. Именно социальным паразитам выгодно, чтобы дети в школах не могли получить хорошего образования в соответствии со своими способностями, потому что невежественными массами очень легко управлять, манипулировать их сознанием. И достигается это легко. Если ребенок, как говорится, въехал в школьный материал после первого, максимум второго объяснения материала учителям, то на третьем, четвертом повторении такой ребенок просто потеряет интерес к происходящему на занятиях, и займется своими собственными проблемами. И вскоре такой ребенок окажется на уровне тех детей, которые въезжают в материал после 10 или 12 повторений. Именно этого и добиваются социальные паразиты, прикрывающиеся масками защиты прав человека. Своих собственных детей социальные паразиты почему-то отправляют в очень дорогие частные школы, в которых их почему-то обучают всему тому, что не считают необходимым преподавать для детей всех остальных школ. И почему-то в этих школах не ориентируются на самых отстающих учащихся, и почему-то учителя в этих школах не повторяют один и тот же материал по 10-12 раз. Оказывается, в этих школах их не волнуют вопросы дискриминации учащихся, и по какому угодно поводу они считают, что их собственные дети должны получить полноценное образование и образование по максимуму если их детям необходимо немного попыхтеть для этого, они не видят в этом никакой дискриминации, а наоборот, очень даже приветствуют в своих детях подобное пыхтение. Странная позиция получается, как принято у социальных паразитов, двойные, а порой тройные стандарты. Вот опять меня понесло, не смог я не пройтись похваленой американской системе образования. И что самое интересное, такое положение дел не только в общеобразовательных школах. Когда я выбирал для своей первой книги переводчика на английский, я дал одну и ту же главу для перевода, троим желающим. Об этом я буду писать несколько позже. А сейчас я хотел бы остановиться на одном из тестируемых. Этот человек, канадец по происхождению, учился в Стэнфорде на факультете славянских языков на последнем курсе, и мне его порекомендовали как хорошего специалиста. Я передал ему главу для перевода, когда он принес на переведенную главу с русского на английский, я был удивлен тем, что он совершенно неправильно перевел текст. Я начал спрашивать у него по-русски о сути перевода. Он меня не понял. Тогда я перешел на английский и стал спрашивать о том, почему он перевел данную фразу так, а не как она должна быть по своей сути. Я взял свою книгу на русском и открыл ее на нужной странице и показал ему место, о котором я ему говорю. Он не смог прочитать текст по-русски. И я для него перевел на английский язык, как должно быть, и показал его перевод. Только тогда он понял, о чем я говорю. Это очень меня удивило. И я отказал ему в переводе моей книги. Когда я потом об этом эпизоде рассказал тем, кто мне его порекомендовал, то был очень удивлен тем, что мне сообщили, что он лучший студент факультета славянских языков. И у него одни А, одни пятерки по русскому языку. Я был этим фактом очень удивлен поскольку не слышал ни разу, чтобы он говорил по-русски, пускай даже неправильно. Позже он обращался ко мне по поводу его здоровья, и всегда, когда он приходил ко мне в мой офис, мы с ним говорили только по-английски, и он даже ни разу не попросил меня произнести что-нибудь по-русски, что мне показалось очень странным, особенно если учесть, что в университете он изучает именно русский язык и был круглым отличником. Насколько я понял, он владел чтением на русском со словарем и, скорее всего, обращался к словарю по поводу каждого слова. Я не берусь судить об остальных дисциплинах, преподаваемых в США в университетах, но в уровне обучения студентов на факультете славянских языков Стэнфордского университета я убедился на собственном примере. Но вот опять уже думал, что вернуть к своей главной теме, так нет, меня вновь понесло. Одно утешает, что на этот раз это не продлилось долго». Так вот, Роберт уже ждал нас дома, вернувшись с занятий в своей школе. Уже в спокойной обстановке Светлана рассказала о своей поездке, о встрече с людьми, с которыми мы познакомились заочно, не совсем обычным способом. Вне всяких сомнений, когда встречаешься в привычной для всех реальности с теми людьми, с которыми познакомился в другой реальности, и все события и действия полностью подтверждаются, то невольно чувствуешь уверенность в завтрашнем дне». Как говорит один из героев одной очень популярной в последние годы советской власти интермедии «Ночное». Так и Светлане было очень интересно увидеться с малышкой Элизабет и ее братом, которые стали одними из первых учеников в моей ментальной школе. Она привезла и фотографии, на которых она вместе с ними, и много других фотографий с другими нашими земными друзьями, с которыми мы познакомились сначала ментально. И эти люди оказались именно такими, какими мы знали их по нашим контактам с ними. И это действительно дало нам уверенность в том, что мы делали. Для меня всегда было важно убедиться в том, что то, что я даю другим людям, не является ни игрой воображения, ни чьей-то игрой. Поэтому каждый новый факт, подтверждающий правильность моей позиции, давал мне убежденность не только истинности того, что мы со Светланой делали и делаем, но и самое главное – убежденность в том, что я не ввожу людей в заблуждение, пускай даже невольно. После возвращения Светланы из Парижа с приключениями, мы вернулись к нашим обыденным делам, которые для большинства людей лежат за гранью понимания. Какими бы необычными и невероятными и ни были для большинства людей наши дела, как и для нас самих в самом начале, со временем они стали, как это и не парадоксально звучит на первый взгляд, обыденными и рутинами. Я это могу прокомментировать на своем собственном примере. Когда у меня произошел первый контакт с другой цивилизацией, а потом с еще одной и еще, это меня потрясло до глубины души, и в мою память врезались намертво все мельчайшие подробности этих контактов и моих действий. И хотя потом происходили события гораздо более масштабные, даже несоизмеримые с теми первыми, но в памяти остались далеко не все. Но в памяти осталось далеко не все особенно если происходящее в какой-то степени повторяло себя день за днем, месяц за месяцем. Другими словами, если делаешь подобное вновь и вновь, то повторные действия не оставляют в памяти следов. Конечно, можно напрячь свою память, вытащить или даже вернуться в нужное время и прочувствовать все уже во второй или третий раз, но Такого ликования и восторга души, какие были при первых контактах, уже не будет никогда. Только когда сталкиваешься с чем-то новым, необычным, вновь обретаешь ощущение новизны и ликования души, которые были при первых контактах. Удивительное дело память. Все, что связано с сильными эмоциями и стрессами, отпечатывается в ней в мельчайших деталях, вне зависимости от того, какого масштаба и значения эти события. И несмотря на то, что мне сейчас понятны все нюансы и механизмы формирования памяти, которые я описал в первом томе своей книги «Сущности разум», меня продолжает потрясать этот феномен. Так что понимание сути того или иного явления природы, таково как память, сознание, любовь, не лишает эти явления очарования и необычности, как об этом заявляют сторонники загадочности этих явлений. Наоборот, понимание всего этого дает возможность не быть слепыми котятами и не тыкаться носом куда попало, и при этом эмоциональная окраска не тускнеет, а наоборот начинает сиять в своем истинном свете. Так что наша жизнь была обыденной для нас, но для остальных она была и остается необычной. Многие понятия, явления, факты, которые были абсолютно нормальными для нас, для почти всех были запредельными для понимания. Поэтому мы и не грузили людей подобной информацией. Но даже та информация, которую сообщал людям на своих встречах и семинарах, для многих была тоже запредельной. Только постоянным студентам моих семинаров постепенно, по мере расширения их понятий и представлений, я небольшими порциями давал новое. В каждодневных делах приблизился новый 1994 год. Новогоднюю елку мы нарядили на католическое Рождество, докупив только новых елочных игрушек. На этот раз мы никого не приглашали и сами в гости не ходили. Мы как-то не очень вписывались в американскую среду обитания и не старались американизироваться, как это делали иммигранты из Советского Союза, большинство из которых были евреями, так страстно стремившимися на свою историческую родину в Израиль, но по неведомым причинам в статусе беженцев, оказавшимися в США. Практически все мои пациенты были или коренными американцами, или европейцами. Наши контакты с эмиграцией из Советского Союза были минимальными. В основном, когда мы заезжали в русские продовольственные магазины, в которых можно было купить продукты из России и местного производства, изготовленные по привычным для нас технологиям. В основном наше общение на русском языке состояло из общения с Джорджем Арбелян, русскоговорящим американцем и одной супружеской парой иммигрантами из Риги. С Ириной Светлана познакомилась в магазине «Пятая авеню», в котором Ирина работала продавцом. Ирина латышка по национальности, эмигрировала в США вместе со своим мужем Александром Нудельманом, евреем по национальности. Александр оказался отличным парнем, с которым мы подружились. Умным, с хорошим чувством юмора, всегда готовым прийти на помощь. А вот его жена Ирина мне не понравилась с самого начала. Завистливая, лицемерная и непорядочная во всех отношениях, что подтвердилось позже. Конечно, Светлане не хватало женского общения, и Ирина смогла втереться к ней в доверие, что потом дорого обошлось нам и в прямом переносном смысле этого слова. Александр, Саша, был довольно частым гостем в нашем доме, и я всегда был рад его видеть. «Мы много беседовали по многим темам, довольно часто проводили вместе свободное время, ездили вместе в экзотические места Калифорнии и так далее. Александр часто приезжал и к нам со своей дочерью Дариной. И хотя он знал, что я не в восторге от его жены Ирины, периодически они появлялись у нас вместе. Ирина всеми силами старалась втереться в доверие к Светлане». И при любом удобном и не совсем удобном случае пыталась появиться у нас дома, используя мое дружеское отношение к ее мужу. Как друг я понимал, что он не всегда может появиться у нас без своей жены. И чтобы не усложнять ему жизнь, я терпел его жену, насквозь видя всю ее хамелеонскую натуру. Когда через несколько лет они развелись, я наконец-то вздохнул свободно. Стало возможным общаться с Александром без Ирины. Новый 1994 год мы планировали встретить у себя дома, так как у американцев этот праздник особо не отмечается. Только молодежь в основном выходит к полуночи на улицу, чтобы наблюдать салют, который начинается с первой секунды нового года. Новогодние салюты действительно красочные, и каждый город соревнуется с другими, у кого салют лучше и красочный. Как ни странно, большинство американцев выбрасывают свои рождественские елки еще до наступления Нового года, тем самым подчеркивая, что они празднуют только Рождество. Так вот, в новогодний вечер к нам неожиданно пришла семья Нудельман, и они предложили нам встретить Новый год вместе, сообщив, что они заказали столик в высотном ресторане одного из самых высоких небоскребов Сан-Франциско с прекрасной панорамой ночного Сан-Франциско и окрестности Золотого моста. И мы отправились встречать Новый Год в этот ресторан. Насколько я был рад встретить Новый Год со своим другом Александром, настолько я был огорчен необходимостью встретить его в компании Ирины. Но это было неизбежным злом, и что самое интересное, Ирина прекрасно знала, что я ее раскусил, и поэтому недолюбливаю. Но она, несмотря на это, старалась найти любой повод, чтобы крутиться возле нас со Светланой. Прекрасно зная, что, уважая Александра и ее мужа, я не подам вида, чтобы невольно не обидеть его. Эта ее иезуитская хитрость и подлость меня возмущала до глубины души, но я не хотел ничем обидеть своего друга. Сам Александр видел, что я не в восторге от его жены, но я ему ничего не говорил по этому поводу до тех пор, пока он с ней не расстался. Но это событие произошло только через несколько лет. Светлана же была тогда очень доверчива, и ей очень хотелось верить в то, что люди искренне и честны, и это ее в какой-то степени ослепляло. Она в душе оставалась ребенком и смотрела на мир, на людей восторженными глазами ребенка, несмотря на ее кругозор, образованность и интеллект. Уж очень хочется нам всем видеть в окружающих только хорошее, что в принципе и правильно, но при этом нужно быть и осторожным. Я уже прошел через предательство и ложь многих меня окружающих и стал более осторожным, но в то же самое время я никогда не проецировал отрицательный опыт на других. Я всегда считал и считаю, что до тех пор, пока человек не совершил того или иного поступка, нельзя вешать на него какой-либо ярлык. Ирина же даже за то небольшое время, в течение которого я наблюдал за ней, неоднократно показывал свою потребительскую и паразитическую суть. Позже она полностью показала свое истинное лицо, которое было далеко не ангельским. И так наступил новый 1994 год. Впереди нас ждало много новых приключений. Я закончил работу над иллюстрациями для своей первой книги «Последнее обращение к человечеству», и у меня чесались руки сделать свою книгу, почувствовать ее в своих руках, и для этого все было готово. Осталось только совершить последнее волшебство, превратить в виртуальную цифровую книгу, Книгу реальную, которую можно подержать в руках. На этом пока все. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.